Здравствуйте, меня зовут Яна, и сегодня мы поговорим о новостях. Одна из главных новостей недели – прошедшие 5 мая митинги за право быть гражданином. В Санкт-Петербурге на улице вышли более 5000 человек. Участники акции встретились в Александровском саду с лозунгами «Путин вор и он нам не царь» и прошли по Невскому проспекту до улицы Марата. Там митингующая встретила оцепление ОМОНа. После этого часть людей по тротуарам и параллельным улицам вернулась на Дворцовую площадь, где начались массовые задержания. Важно отметить, что во время мероприятия телефоны многих активистов атаковали. На Они звонили с разных номеров, блокируя мобильную связь. В частности, на телефон координатора штаба Навального Дениса Михайлова выступило около 600 звонков всего на акции по предварительным данным задержано 220 человек часть которых была отпущена без составления протоколов также был задержан михаил Цыкунов, которому предъявлено обвинение по части 2 статьи 318 уголовного кодекса российской федерации применение насилия в отношении представителя власти эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет сейчас михаил находится под арестом 不第一早 Задержанные на акции петербуржцы уже получили более миллиона рублей штрафов, 230 суток ареста и 75 часов обязательных работ. Но это не единственные задержания и аресты, которые всколыхнули город в минувшую неделю. Как оказалось, людей могут осудить не только за выражение несогласия с политикой власти, но и за и проявление скорби. Так, перед акцией «Он, нам не царь» был задержан активист Илья Гандварк. Поводом для его задержания стало участие в акции памяти погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя Вишня» в Кемерово. Суд назначил Илье штраф в размере 10 тысяч рублей и 10 суток ареста за плакат «Петербург скорбит». Важно отметить, что в результате этого дела стало известно о существовании второго списка Центра Э. На этот раз он охватывает участников акции памяти погибших в Кемерово. А в день инаугурации Путина активисты Тимур Арасулов, Николай Петросян и Олег Усов устроили отчаянный перформанс. Организаторы акции повесили кукол на Марсовом поле. На куклах были таблички, говорящие о бессилии граждан перед современной властью. Сотрудники полиции сочли место перформанса территории настоящего преступления, Отцепились сигнальной лентой, активисты были задержаны, а Тимур Расулов получил 10 суток ареста. Ректором Санкт-Петербургского университета по путесообщения может стать Дмитрий Астафьев, генеральный директор ООО «Ленспецстрой». Известна эта компания тем, что жилой комплекс «Ленинградская перспектива» в Мурино, строительством которого она занимается, должен был быть готов осенью 2015 года. Но дома до сих пор не сданы, а в них вложены деньги почти 800 человек, суммарно более 2 миллиардов рублей. Обманутые собственники жилья выходят на митинги, требуя закончить строительство, но сроки все сдвигаются, и последним был назван май-июнь 2019 года. Стоит отметить, что по версии газеты «Деловой Петербург» состояние Дмитрия Астафьева оценивается в более чем в 3 миллиарда рублей. 2 марта этого года в отношении застройщика ООО «Ленспецстрой» было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса, то есть о мошенничестве в крупном размере. Спасибо, что были с нами. Не забывайте подписываться на наш канал и делиться этим видео с друзьями.